Значит, здесь всегда вопрос разделения границ ответственности возникает. Соответственно, опять-таки, рекомендация есть на любом производстве документы, которые разделяют зоны ответственности, да, то есть до какого момента оборудование находится в составе цеха и из какого момента оборудования уходит в состав там, цеховой. То цеховой. Всегда есть документы у тех самых механиков, да, у энергетиков, которые им позволяют разделить зону ответственности. Поэтому. Наша задача при этапе описания БДО не выдумывать, где у нас заканчивается аппарат, да, а найти документ, который показывает, что аппарат заканчивается задвижкой отсечной, да, например, и это попадает в цех, там, который мы описываем. Ну, Опять-таки иллюстрации здесь, это классификаторы, классификаторы оборудования, некий пример визуализации, как это можно в виде таблиц связанных построить, то есть, есть все там классы оборудования, соответственно, в каждом классе описано то оборудование, которое вы ищете, есть подклассы. Но здесь такой кратко скажу момент, что при создании классификаторов есть еще такое понятие, как принцип классификации. Идея такая, что при создании этого классификатора необходимо выбрать тот принцип, по которому будет построен весь классификатор оборудования. И, соответственно, это упростит вам в дальнейшем поиск по этому принципу оборудования. Что такое принцип классификации? Да? Есть оборудование по конструкции. Да, то есть есть определенные конструкционные особенности этого оборудования. Есть условия применения, то есть среды, там, температуры, внешние факторы, которые не связаны с конструкцией. Есть с точки зрения технадзора, определенных классификаторов опасных производственных объектов. Есть с точки зрения финансистов, да, бухгалтерии, основные средства и аков. Опять-таки задача вот вашей проектной группы на старт – это договориться с этими всеми коллегами какой принцип классификации будет основной, а какой будет дополнительный. Так вот, по нашей практике, в основу классификатора БДО, как мы говорим, базы данных оборудования, лежит конструкция. Поскольку именно от этого, с точки зрения ТАИРа, устроена система планирования ремонтов, исходя из замены основных там, узлов деталей этого оборудования, нам важнее знать, как устроен объект, чем в каких условиях он находится. Да? То есть это основной классификатор, именно сама конструкция. Ну, соответственно, имея классификаторы объектов, вы можете строить различные схемы создания атрибутов, то есть именно навешивать, как мы говорим, атрибуты на определенный класс оборудования. Опять-таки здесь отмечу, что это не сами атрибуты, это значение, это именно набор, то есть какие возможны атрибуты в паспорте, например, вентиляторов. Соответственно, понятно, что набор атрибутов для вентиляторов разные, чем для локомотивов, для да, тепловозов. Поэтому с точки зрения описания объекта в базе данных, важно иметь шаблон, которым эти правила описаны до момента создания непосредственно карточки объекта. Ну да, здесь некая визуализация, это понятие общие атрибуты, то есть атрибуты характерны для всего оборудования в данном классе, всех классов. Ну и специфические атрибуты на Класс. Я думаю, что это понятно. Просто очень многие там, проектные группы они забывают момент и, соответственно, атрибуты создаются сразу на объект, не группируются по каким-то общим признакам.